Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к творчеству, к моему, моего канала Скажут следующее Вот опять наступило время, опять премьер Я вас опять порадую всеми песнями, которыми я с вами поделюсь. Это раз. Во-вторых, извините меня за то, что столько некоторое время не был в сети в интернете, так как у меня произошло очень необычный, очень, очень необычное событие произошло. Я купил новый системный блок вот я вам это все покажу и расскажу про него вот что хочу сказать система очень хорошая мне понравилось мне понравился сам дизайн этого системного блока правда Windows 10 к нему надо привыкать вот все параметры которые в нем существуют очень отличные. Я думаю, сейчас буду работать безо всяких таких соскоков. У меня раньше были причины в этом. Не мог никак по-хорошему сделать клип. Все как-то неудачно происходило. То у меня сбивалась программа, то у меня все сносило как-то. Теперь я думаю, наверное, будет все по-другому. Может быть, я вас порадую еще лучше новыми работами. И что сейчас я вам объясню? Купил я, значит, недавно системный блок Windows 10. Dexter. Вот. И хочу вам наглядно показать, что из себя он представляет как чего работает, какие параметры. Все я вам это сейчас покажу. Итак, друзья, поехали. Извините, что я долго не заходил в интернет. У меня было мероприятие. Надо было настроить все прочее. И теперь я вам поочию показываю, чем я занимался эти дни. Так что, друзья, не обижайтесь. Я делал все для того, начать работать. Тот первый у меня компьютер сломался. Вот. И теперь мне пришлось выложить крупную сумму кругленькую, чтобы приобрести аппарат. Итак, поехали. Вот подходим к системному блоку. Вот так он выглядит в рабочем состоянии. Все мигает. Все красочно. Вот так он мигает. Вот так переходы всяких цветов. Интересно. Очень дизайн хороший. Мне нравится. В темноте даже очень прекрасно. Вот. Теперь со стороны посмотрим. Вот он. Работает со стороны как? Вот. Работает очень тихо. Даже не слышно его. Как работает? Четыре пропеллера в нем находится. IP. Процессор сам мощный. Видеокарта на 6 гигабайт. Оперативная память на 16 гигабайт. Вот. И память жесткого диска. 1 терабайт. Вот. Память жесткого диска. 1 терабайт. Это вполне хорошие такие параметры его. Гарантия, значится ему. Мне дали гарантию за него. Данного года гарантия. Вот. Вот такие вещи. Теперь посмотрим, как он вообще работает. Вот я нахожусь на своем канале. Нахожусь на своем канале. Вот сейчас поглядим. Как чего работает? Вот включим мою запись. Правда, звук отсутствует. Я сейчас. Просто погляжу. Так вот, мельком. Все. Работает. Все отлично. Все отлично работает. Вот на видео нажмем. Сейчас высунутся все видео мои. Последние мои работы. Вот. Сейчас поглядим, что тут у нас происходит Наушники, да? Ага, наушники включены А что нам надо включить? А нам надо включить динамики Вот давайте включим динамики Включим динамики Комариный утром песк Разбудил меня однажды До рассвета хоть немного и светло Золбый, круглый, лунный песк Он немного еще красный Утро свежее, довольно и тепло Спать бы я не хотел И заснуть опять обратно да, притом комар во всём надоедал. В небе самолет летел, он куда летел, понятно. След полоски самолета истязал. Восстал сон. Итак, друзья, вы очень убедились, что система работает как надо. Я звук отключил, там у меня идет моя запись. Из интернета, с моего канала. Вот. Что скажу? Пожелайте мне только удачи во всем этом, в работе. А я вам пламенный привет передаю. Большой-большой. Всех я вас люблю. Всех я вас уважаю. Без исключения. Итак, до новых встреч. С вами был и с моей маленькой студией вам передавал привет Алексей Доктор Леши. ваш покорный слуга. Спасибо вам всем за внимание. Всего всего. Пока-пока. Пока. -пока, -пока.